хотите быть владельцем своего автозаполняемого сайта, который сам себя наполняет контентом, да еще и сам себя рекламирует, и кроме этого, зарабатывает для вас деньги, почти без вашего участия. Ну ведь правда, вам же хочется иметь в собственности свой автозаполняемый сайт. Тогда давайте я вам расскажу, как вы можете его получить. Ну и для начала, давайте начнем с самого интересного, а именно с доходов. Я вам покажу статистику одной из рекламных площадок, где начисляется денежное вознаграждение. А сайт может работать одновременно, не с одной, а с несколько такими площадками сразу. Что я вам не просто рекомендую, а и покажу. Итак, начнем. Мы сейчас с вами находимся на одной из рекламных площадок, а сайт работает одновременно с несколькими. Тут собрана статистика по работе автозаполняемого сайта, который сам себя рекламирует. То есть мы видим сколько было выполнено переходов по рекламе и сколько заработано денег за день. И не только за день, за различные периоды времени. Сейчас я вам покажу как эта статистика работает и расскажу вам обо всем подробнее. Как видите здесь есть и другие разделы, о которых я подробно расскажу в видео уроках. Давайте посмотрим статистику за сегодняшний день, это вкладка за сегодня. И здесь показано, сколько было переходов по рекламе и сколько было заработано за сегодняшний день. Я прошу заметить, что день еще не закончился, и на данный момент было совершено, посетителями сайта, 46 переходов по рекламе, и заработано 324 рубля, и это только в этой партнерской рекламной сети. А я напоминаю то сайт работает одновременно с несколькими такими рекламными сетями, которые я тоже покажу. Дальше, чтобы нам посмотреть другую информацию, перейдем на вкладку «За вчера». Для этого достаточно просто кликнуть на нее. И вот перед нами отображена статистика работы сайта «За вчерашний день» с этой рекламной сетью. Здесь было сделано посетителями сайта 65 кликов по рекламе и заработано 468 рублей. И это только в этой, рекламной сети. А на сайте установлена реклама, еще из других рекламных сетей. Эта сумма была заработана при помощи сайта, который работает в автоматическом режиме. И я в принципе ничего не делаю, как и все остальные владельцы автозаполняемых сайтов. Причем каждый сайт по-своему оригинален и не похож на другой по содержанию. Так как сайт имеет уникальную функцию уникализации контента статей на сайте. Давайте посмотрим с вами другую статистику работы сайта, вот за неделю например. Перейдем на вкладку за 7 дней, и вот перед нами открылась таблица статистики за прошедшую неделю, а также ниже мы видим график статистики, где отображены переходы по рекламе и заработок за 7 дней. И тут мы видим, что за последних 7 дней было совершено посетителями сайта 522 клика по рекламе, только с этой рекламной сети. И было заработано 3675 рублей за последние семь дней в автоматическом режиме теперь давайте посмотрим статистику за прошедший месяц и тут мы видим вот такую таблицу здесь отображена детальная статистика можно подробно посмотреть всю информацию за любой период времени первые пять дней заработок был мал так как в этот период времени только были установлены рекламные блоки на сайт и сайт только начал свою работу по привлечению посетителей в автоматическом режиме, рекламируя сам себя. Но зато в последующие дни сайт начал быстро набирать обороты и зарабатывать уже гораздо больше. Тут также есть график статистики, на котором отображены переходы посетителей сайта по рекламе и заработок за месяц. Ну и за последние 30 дней было совершено пользователями 1547 переходов по рекламе и заработано 10 тысяч, 568 рублей и это только с одной рекламной сети с одного сайта а вы можете сделать десятки таких сайтов и подключить к ним по несколько рекламных сетей и что самое главное каждый сайт будет оригинальным со своим уникальным контентом благодаря функции уникализации контента устанавливаются они очень быстро это занимает час два времени тут нет ничего сложного все уже настроено вам остается только добавить рекламные блоки с партнерских рекламных сетей, и все. А теперь давайте посмотрим другую рекламную сеть, ее статистику и прибыль с ее рекламы, которая также расположена на сайте, и с которой сайт также работает параллельно с этой рекламной сетью. И еще с несколькими, которые я также покажу. Как ранее говорилось, сайт может работать не с одной, а одновременно с несколькими такими площадками. Вот доходы еще с одной рекламной площадки. При помощи автозаполняемого сайта, где также собрана подробная статистика за различные периоды времени. Давайте перейдем на вкладку За сегодня и посмотрим, сколько было совершено пользователями переходов по рекламе, установленной с этой рекламной сети, и сколько было заработано денег. Чтобы посмотреть количество кликов посетителями сайта по рекламе, нужно нажать вот на этот плюсик. Итак, мы видим за сегодняшний день 36 кликов по рекламе, и было заработано 284 рубля, но в этой партнерской рекламной сети есть еще приятный момент. Это бонус постоянного партнера. Спустя некоторое время после добавления рекламы на сайт, с этой рекламной сети, каждый день будет дополнительно насчитываться бонус, в 10% к заработанной сумме. И итоговая сумма заработка как вы видите, получается чуть больше. И в итоге за сегодняшний день получилось заработать 312 рублей, на данный момент, с этой рекламной сети. Ну и как вы помните, сегодняшний день еще не закончен, давайте посмотрим статистику работы сайта за вчера. За вчерашний день было 57 переходов по рекламе и заработано 419 рублей, но с учетом бонусов 10% итоговая сумма за день вышла 461 рублей. Посмотрим статистику за текущую неделю. И если нажать по сумме доходов за любой день, тут также открывается график статистики доходов под таблицей со всеми значениями. Итак, за текущую неделю было совершено в этой рекламной сети 382 перехода по рекламе и заработано 2953 рубля. А с учетом бонусов 10%, итоговая сумма за неделю вышла 3248 рублей. Давайте теперь посмотрим статистику за предыдущую неделю. И тут мы видим 447 переходов по рекламным блокам, заработано было 3074 рубля и итоговая сумма 3711 рублей. А теперь перейдем на вкладку за текущий месяц и посмотрим подробную статистику. Как вы помните, первые 5 дней сайт только начинал свою работу, и в эти дни доходы были минимальными. Ну а потом же заработок пошел резко вверх. Давайте посмотрим количество кликов по рекламе на сайте за текущий месяц. Было совершено посетителями сайта 1358 переходов по рекламе и было заработано за этот период 10 10199 рублей. Но с учетом бонусов 10% для постоянного партнера, итоговая сумма получилась больше. И это 1176 рублей было заработано в этой партнерской сети за текущий месяц. Тут также если нажать на сумму за любой день, под таблицей статистики отобразится график доходов за текущий месяц работы автозаполняемого сайта с этой рекламной сетью. Как вы могли заметить, на некоторых видах рекламы отображаются нули, так как на сайте используется только CPC реклама, а в этой рекламной сети есть и другие виды рекламы, но они нам не нужны. Перейдем на вкладку за прошлый месяц. Но так как в прошлом месяце реклама на сайт еще не была добавлена, соответственно и доходов не было. Вернемся на вкладку за текущий месяц. Ну и в принципе здесь все понятно. Я решил вам показать эту статистику, потому что в принципе показывать вам какие-то кошельки, а на кошельки выводятся деньги с этих рекламных сетей. Некоторые владельцы автозаполняемых сайтов выводят деньги сразу на карту. Но смысла нет показывать скриншоты этих кошельков. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту всю статистику, эти цифры. Вы можете остановить видео и просчитать сами эти суммы и цифры. Но главное, что вся эта статистика реальная. То есть мне нет смысла обманывать вас и важно, чтобы вы убедились, что все это работает. Ну и это еще не все. Автозаполняемый сайт зарабатывает не только в рублях, а и в долларах. К сожалению, в этой рекламной сети нет подробной статистики за месяц, есть только показатели за сегодняшний и вчерашний день. Сегодня было 8605 показов и 28 переходов посетителями сайта по рекламным баннерам. И за сегодня было заработано 3 доллара и 2 цента. Вчера было показано 11565 рекламных баннеров и было 34 перехода. Заработано за вчера было. 3 доллара и 43 цента ну а всего за месяц в этой партнерской рекламной сети было заработано 78 долларов и так как вы видите автозаполняемый сайт достаточно успешно рекламирует сам себя по вашей целевой аудитории и приносит вполне хорошие суммы дохода как в рублях так и в долларах а учитывая то что это практически пассивный заработок и уделять ему нужно минимум времени Результат получается вполне приемлемым, и даже очень хорошим. А учитывая то, что вы можете создать не один такой сайт, а сразу несколько, доход увеличивается в разы. Хоть десяток. Или больше. Автозаполняемых сайтов, причем каждый из них будет уникальным, и неповторимым, так как автозаполняемый сайт имеет функцию уникализации контента при публикации. И каждая опубликованная запись на сайте будет уникальна, не похожа на оригинал. Ну и конечно продвижение, реклама и привлечение посетителей на сайт. Ведь трафик это самая главная составляющая в любом бизнесе в интернете. Без трафика и посетителей, заработок в сети просто-напросто невозможен. Сайт является не просто автозаполняемым. Он еще и умеет сам себя рекламировать. Да-да, вы не ослышались. Все именно так. Сайт сам себя рекламирует и привлекает посетителей без вашего участия. Все, что для этого нужно, это произвести несложную настройку в пару кликов. Ошибиться практически невозможно, все показано в подробных видеоуроках. И сайт начинает сам себя рекламировать, публикуя в автоматическом режиме анонсы своих записей на всех популярных площадках и ресурсах интернета. С них и будут на ваш сайт переходить сотни и даже тысячи посетителей что также поднимет уважение к вашему сайту поисковых систем и рейтинги его отображения в них. Ведь посетители на ваш сайт будут переходить с самых популярных площадок. Ссылки, расположенные в автоматическом режиме на ваш сайт, на этих площадках и ресурсах, положительно влияет на его рейтинг в поисковой выдаче. А это еще больше посетителей. Ведь с ростом рейтинга сайта, посетители также будут приходить с самих поисковых систем так как сайт будет появляться в выдаче поисковиков по поисковым запросам. Кроме всего этого, автозаполняемый сайт имеет очень большой и нужный функционал. Кроме автонаполнения, а также уникализации контента и автоматизированного само продвижения, сайт еще имеет свой собственный сервис рассылок и сбора подписчиков в вашу подписную базу, что будет очень большим плюсом как для начинающих, так и для тех, кто уже зарабатывает. Ведь сбор подписной базы происходит полностью на автомате, где все уже настроено и готово. Вам не нужно заморачиваться с подписными страницами, они уже есть, и не одна. Вам не нужно создавать и отправлять письма своим подписчикам. Уже создана серия писем, которая отсылается автоматически. А вы с этого также зарабатываете, и это еще не все. Автозаполняемый сайт также имеет свой небольшой электронный магазин вы можете разместить абсолютно любые товары свои или партнерские где вы размещаете блоки с топовыми партнерскими товарами и зарабатываете с продаж на полном автомате ничего не делая ведь посетители приходят на ваш сайт сами. вам не нужно ничего рекламировать не нужно уговаривать автозаполняемый сайт все делает сам ну и самое главное чуть не забыл как же выглядит сам сайт какой его внешний вид и дизайн чтобы узнать ответы на эти вопросы перейдите по ссылке которая находится под этим видео на мой автозаполняемый сайт попутешествуйте по сайту ознакомьтесь и возвращайтесь обратно ниже на этой странице под этим видео находится важная информация все подробности об автозаполняемом сайте и информация о том, как вы можете его получить. А так выглядит главная страница автозаполняемого сайта, который сам себя рекламирует. А теперь я попрошу вас, внимательно ознакомиться со всей информацией, под этим видео, на этой странице. Там рассказаны все подробности, о автозаполняемом сайте, я ничего не скрываю. Поэтому если вы хотите знать все подробности, изучите данную информацию ниже. Много времени у вас это не займет, и уже сегодня у вас будет свой полноценный собственный сайт.